Серёжа любит поспать, но если ляжет в кровать, то монстры станут мешать, от монстров надо бежать. та та ра та ра та ра та ра та да вы не На стражу всех своих снов Он взяв подмогу котов И синий монстра отлов та та ра та -ра -та, -ра та ра та да да Вы не догоните Сережу никогда, та та ра та -ра та -ра та да да Вы не достанете Сережу никогда Сережа всех защитит удачи с ним. Даже если он спит, во сне за монстром следит. та та ра та -ра та ра та да да вы не догоните Сережу никогда, Та-та-ра-та-та-та-та-да-да, -да. вы не достанете Сережу никогда. Сережа любит поспать, но если ляжет к Монстры станут мешать, то монстрам не сдобровать та та та ра та та да да Вы не догоните Сережу никогда. татара та ра та ра та та да да Вы не достанете Сережу никогда. та та та та та да да Вы не догоните Сережу никогда.